Так, ну что, даем еще одну минутку всем зайти. Возможность, кто хотел к нам присоединиться. Я пока поделюсь. Угу. Так, добрый вечер. Очень рады значит, тем, кто пришел вовремя и зашел быстро. У нас сегодня замечательный вечер, замечательный спикер, которая буквально-таки месяц назад порадовала э, себя и всех нас очередной золотой э, медалью международного дизайнерского конкурса Muse Design Awards 2020 за э, э, интерьер, который называется Living Spaces, то, то есть пространство для жизни, насколько я понимаю, в русском эквиваленте. И сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с ней о цвете в интерьере, как понять свои предпочтения, как почувствовать себя комфортно в тех цветах, которые нас окружают, или окружить себя теми цветами, в которых будет комфортно. А зовут... Uh, uh, uh, этого uh, прекрасного человека, Евгения Дымкина. Проживает на, на данный момент в Бельгии uh, с мужем и двумя детьми. А uh, более подробно и интересно расскажет она о себе сама. Я вам пока озвучу небольшие правила, uh, по которым мы будем работать, чтобы нам всем было удобно. Микрофоны на данный момент я отключаю. И если спикер будет задавать вопросы, вы пишите, пожалуйста, ответы uh, в чат. Чтобы э, я их буду зачитывать, и тогда у нас получится э, интересный диалог. Если э, микрофоны не будут фонить, то по одному э, я периодически буду кому-то э, включать микрофон. Хорошо? Все. Женя, да, Всем вам слово. Да, очень приятно вас видеть. Но после такого представления я передумала что-то рассказывать еще о себе. Мне кажется, достаточно. И мы сразу перейдем к сегодняшней теме, и я хочу пояснить, почему захотелось поговорить о цвете. Цвет всегда был и остается настоящим источником вдохновения. Цвет — это то, что отражает наше состояние внутри, то, что вокруг нас и то, что на нас воздействует. И зная его законы, восприятие, мы можем эту действительность менять, так, как этого хотим мы. Я поставила сегодня такую задачу, а благодаря очень большому визуальному ряду, который у нас с вами сегодня будет насыщенным. Я, тем не менее, очень благодарна за те вопросы, которые вы прислали. И внутри этого я постараюсь на них ответить. И еще один момент. Я не знаю, как вам, но вот в новой действительности мне, например, больше всего не хватает живого общения и новых людей. Поэтому в рамках тех возможностей, которые нам предоставляет Zoom, я предлагаю сегодня активно включаться и общаться. Если у вас получится, мы будем включать микрофоны. Если нет, то с помощью чата. Я вас сейчас попрошу сделать одну вещь. Пожалуйста, на секундочку погрузитесь в себя и словите тот цвет, которым вы можете охарактеризовать свое состояние внутри. Вот не тот цвет, с которым вас ассоциируют другие, или вы хотите, чтобы вас видели другие, ваш внутренний цвет сейчас. Я очень попрошу написать этот цвет на том, что у вас есть под рукой. Он нам еще с вами пригодится. зафиксировать. Мы сегодня с вами проведем небольшой эксперимент. О нем расскажу чуть позднее. Сейчас я поделюсь презентацией, и мы с вами начнем. Того цвета, который, как мне кажется, мы все очень давно ждем, и который нам так необходим, особенно сейчас это зеленый час. Я очень попрошу тех, кто написал на этом листочке зеленый цвет. Включите, пожалуйста, микрофон, если нам позволят, конечно, это сделать а, и просто сказать одно слово. Пожалуйста. спасибо, одно слово. Если ли скажите, пожалуйста, те, кто написал этот зеленый цвет? Да, вижу, что видимо есть. Супер. А, Расскажите, пожалуйста, одно слово, с которым у вас ассоциируется зеленый цвет. Гармония. Отлично. Марию вижу. Да, включен. Нет микрофон. Нет, нет, нет, нет. Кто еще? У меня включен. Я зеленый написала. Да. Отлично. У меня ощущение такого не гармонии, а наверное весеннего настроения. Спасибо. Еще есть кто, да, вижу, еще включен. За болотом. Болото так, хорошо. Состояние. Еще. Мятный умиротворение. Прекрасно. Есть еще, никого мы не пропустили. Зеленый цвет ⁇ это действительно цвет природы. Это цвет новых начинаний. Это цвет гармонии и равновесия. И я сейчас хочу показать вам, как он может выглядеть в интерьере, потому что, на мой взгляд, зеленый цвет – это очень недооцененный цвет. Он может играть и может отражать наше разное настроение. Посмотрите, пожалуйста, если зеленый цвет достаточно темный, если он глубокий, то он создает да, такой приглушенный, то он излучает спокойствие, да, ощущение, что мы находимся в тени. Зеленый цвет это тот цвет, который умеет мимикрировать. Посмотрите, пожалуйста, какое совершенно другое настроение с другим оттенком зеленого. Яркий зеленый цвет это тот цвет, который излучает и дает нам энергию. Когда стоит использовать этот цвет, а когда лучше его избегать? Если нам очень нужно уравновесить внутреннее состояние, да, и вы возвращаетесь домой с работы, вам необходимо состояние спокойствия, гармонии, зеленый цвет ⁇ это ваш цвет. Но если же вы сами по себе знаете, что вы достаточно мелохоличный а человек, более того, вам в жизни требуется вот здесь и сейчас принимать какие-то решения, да, концентрировать свое внимание, действовать, зеленый цвет не сейчас. Я попрошу вас сейчас подключиться к чату и написать ту цветовую комбинацию, которая, на ваш взгляд, самая выигрышная с зеленым. То есть тот цвет, с которым зеленый будет смотреться лучше всего. Будьте добры. Людмила написала, что у нее в интерьере есть зеленый. Прекрасно. Да. Так. Белый и серый. Белый, серый, серый. А, желтый, я просто вижу, да, открыла тоже, uh -huh. Uh -huh. малина коричневый, бежевый, кремовый, так, у меня уже несколько лет, отлично, да, оранжевый, значит, коричневый, серый, серый, отлично, спасибо большое, дело в том, что, так, белый фиолетовый еще, а, лимонный, светло-желтый, черный, бежевый. Все ваши ответы и точки зрения абсолютно правильные. И сейчас я объясню, почему. Мы с вами говорили о том, что зеленый цвет — это цвет природы. Лучшего художника и лучшего дизайнера не существует, его нет, кроме как природа. Все это уже заложено и есть вокруг нас, все то, что есть вокруг Поэтому, если мы с вами посмотрим, то мы найдем эти сочетания в природе. А я хочу вам показать пример, который, вот букет, который был куплен на днях, цветы, розы. Посмотрите, пожалуйста, насколько гармонично это сочетание. И если мы его с вами сейчас разложим по цветам, а нам нужно это делать, когда мы создаем, собираем интерьер, то цветовая комбинация может получиться такая. А теперь, как это выглядит в интерьере. Смотрите, пожалуйста, на левой фотографии Зеленый цвет доминантный, он основной. Розовый — дополнительный. На правой совершенно наоборот. Зеленый является дополнительным цветом. Но и в том, и в другом случае это гармона... э, гармональные... <гармоничные>, гармоничные сочетания. Другое сочетание, которое мы точно так же часто видим в природе, да, это синим. Если мы разложим эти цвета и будем их использовать в интерьере, какую картинку мы можем составить? Смотрите, пожалуйста. Зеленый цвет и в том и в другом случае доминантный. Я бы, я бы сказала, что это сочетание очень благородное само по себе. Что же происходит, когда в этом случае мы добавляем другие акценты, более светлые? Например, да? Вы видите, насколько мы вносим свежести да, и некой ясности в этот интерьер. Мы говорили о том, что зеленый цвет природы. А значит, он, как никакой другой цвет, очень любит солнце. Если он любит солнце, то это значит то, о чем мы в том числе писали, он любит сочетание с желтым. То, как это может выглядеть. Теперь вопрос. Это все, конечно, прекрасно, но только что мы можем с этим делать? Если у вас уже зеленый интерьер, или вы его воссоздаете, и мы знаем, что зеленый любит желтый, значит зеленый будет любить любые сочетания с золотом. Все аксессуары и фурнитура всегда гармонично и очень выигрышно смотрятся с золотом. Сейчас я на секундочку. Вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию, которая справа, и представьте просто зрительно, что вы убрали сейчас все вот аксессуары, осталась зеленая стена. И осталось, да, ковровое покрытие. Я хочу сказать, что далеко не все выдержат долго в этом интерьере, потому что ощущение достаточно давящее. Но как только мы с вами добавляем золотые аксессуары, мы высветляем, он начинает играть. Если зеленый цвет — цвет природы, значит, он совершенно точно, прекрасно будет гармонировать с деревом. И с деревом, как правило, светлым. Посмотрите, и натуральными тканями. Посмотрите, пожалуйста, как это Работает. Та же самая история, да, что с золотом. Пожалуй, из всех цветов, о которых мы сегодня будем говорить, и они существуют, зеленый цвет это тот, это тот цвет, которым мы совершенно спокойно можем не бояться использовать в принте, да, в обоих в рисунках, особенно если мотив природный. Очень часто, когда мы используем или обои или принты, через какое-то время мы от них устаем. Это все равно происходит. А вот с зеленым цветом этого можно не бояться. Теперь вопрос. А если мы хотим прямо завтра минимальными усилиями, минимальным бюджетом изменить обстановку и привнести в нее эту свежесть и гармонию, нет лучшего решения, как натуральные цветы и натуральные зеленые. Но здесь есть тоже пару правил. А, Во-первых, когда мы с вами покупаем да, зелень натуральную, очень важно уметь, даже не уметь, а именно составлять из них композицию. Никогда один цветок и другой в разных местах. Нет, нет, нет, мы их собираем вместе и составляем композицию. И очень важно играть разными размерами кашпо. Дальше, зелень очень любит плетеную мебель. Но здесь есть тоже нюанс. Нам очень трудно с вами обмануть мозг, он этого не любит. Когда он видит, например, два плетеных кресла и зелень, он понимает, что это может быть на террасе, это может быть на даче, это то, что естественно. Но мы с вами находимся в квартире, в знакнутом пространстве. Поэтому мы только привносим что-то, мы стилизуем. Вот как на фотографии слева, я сейчас постараюсь, а, извините, постар... хотела ее немножко увеличить, не получится. А кресло, видите, слева это обычное кресло комфортно и справа одно кресло плетеное или, например, плетеный абажур. и пространство преображается следующий цвет вы уже видели о котором бы мне хотелось поговорить на контрасте это красный цвет попробую... Жень, Женечка одну секундочку тут да. есть вопрос да. серебристым зеленый может сочетаться да я для этого даже сейчас одну секундочку я выйду хорошо и э, верну вот на этот слайд потому что да. она он, он, он с вами важен вы вот посмотрите сюда пожалуйста все зависит от того, какую атмосферу вы хотите создать. Мы с вами чуть попозже поговорим о том, как именно это делать и как эту атмосферу словить. Он может засчитаться с серебром, но будьте, пожалуйста, аккуратны. Не темные его цвета, не темные тона, более светлые и более холодные. Но тогда что еще важно? Если у вас есть холодный зеленый, если у вас серебро, вам очень нужно утеплить. Утеплить можно за счет натуральных тканей. Вот как в данном случае, например, на коллаже это вот. Надеюсь, ответила на вопрос, да, и можем двигаться дальше. Красный. Будьте добры, напишите, пожалуйста, в чате ту ассоциацию, которую вызывает этот цвет. Страсть, тревога, тепло, Так, энергия, страсть, победа, энергия, агрессия, прекрасно, огонь, радость, агрессия, действие, надежность, если ближе к вишневому или к бордовому, угу. вино, угу. так, прекрасно, я, знаете, у меня с красным связано... Вижу еще агрессия. История. А мне очень повезло с моим первым учителем по истории искусств. Тепло вижу. Да. А, в, в одном из личных разговоров она рассказала такую, даже не историю, а свое отношение к красному цвету. Сказала она так. Мужчина никогда не пропустит женщину в красном, но точно так же, как он к ней не подойдет. Красный цвет, цвет силы, у него масса своих достоинств но красного цвета красного цвета есть свои интересы, нужно о них знать интерьер я сейчас хочу показать вам одну секундочку показать интерьер в максимальном присутствии красного это классический интерьер который мы как правило при, привыкли видеть в более светлых тонах но посмотрите пожалуйста его новое прочтение в красном цвете если же мы посмотрим, очень хочет поучаствовать. Я чувствую, ничего страшного, это бывает. А если же это современный интерьер, то даже здесь красный очень гармоничный. И да, красный цвет это очень праздничный и нарядный цвет. А, вот писать, как раз в чате, да, мы читали о том, что он может излучать, он может обладать другими качествами, если он цвет винный, если мы добавляем в него оттенки синего, бордового. Посмотрите, пожалуйста, насколько другая атмосфера создается уже красным цветом, если мы добавляем, добавляем в него синий цвет. Этот цвет может быть очень чувственным. Когда стоит использовать красный цвет в интерьере, а когда лучше избегать? Если вам нужно повысить общий ритм и интенсивность жизни, и опять же принимать решение, красный цвет прекрасен. Если нужно добавить страсти в отношения, красный цвет великолепен. Но если вы знаете, что вы достаточно эмоциональный человек, вы приходите с работы уставшим, и красный цвет может довести вас еще до, до, до пика усталости и раздражительности, ним надо быть очень аккуратным. Вот картинку, которую, я, которую сейчас вы видите, я, в общем-то, использую для того, чтобы показать, что при грамотном использовании красного цвета он может быть абсолютно неагрессивным. Но если мы вставляем интерьер сами, то что же нам делать, а нам нравится этот цвет, и мы к нему тянемся. Я попрошу вас сейчас написать в чате, как вы думаете, в каких зонах, в квартирах мы можем использовать красный цвет. Так, гостиная в зале, в гостиной, кухня, гостиная, библиотека, скартерь на обеденном столе, красные детали в интерьере всегда хороши, на балконе, спальня, угу. коридор, прекрасно, может быть, диван гостиной. Отлично. А, кухня. Сейчас мы да, об этом поговорим. Давай теперь посмотрим. Дело в том, что если мы сами создаем интерьер, особенно самостоятельно, красный цвет можно смело использовать в тех зонах, где мы не проводим много времени. Прежде всего, это прихожая. Человек, который зайдет в такую прихожую, он однозначно запомнит и эту входную зону, и человека-хозяина, который, который здесь живет когда я была маленькая у меня есть воспоминания что у бабушки на столике стояла шкатулка она была конкретно выполнена из камня И я всегда очень тяготела чтобы залезть в эту шкатулку открыть ее начать мерить украшения. так вот когда я ее открывала она изнутри была помните как правило все шкатулки изнутри были красного цвета был красный бархат почему Потому что именно этот цвет создает ощущение праздника. Он повышает настроение и делает это мгновенно. Поэтому еще один способ, которым я хочу поделиться, я его называю способом шкатулки. Когда внутренние фасады мы выкрашиваем в красный цвет. И это моментально создает настроение да, и ощущение, что вот, вот оно сейчас, да я королева, я сейчас одеваюсь, вот я заметила, что я сегодня в красном цвете. Да. А, значит, еще одно то, что вы писали, я заметила, это была спальня. Далеко не все, кстати, решаются на красную спальню. Но я хочу показать вам пример. Красное изголовье. Спальня одна из, самых, это, пожалуй, одна из самых сложных зон вообще в квартире или в доме. Почему? Потому что она многофункциональна. В спальне нужно отдохнуть, в спальне нужно помечтать, в спальне можно остаться наедине с собой. В спальне нужно быть как спокойным, так и страстным. Красное изголовье позволяет вам эти все функции сохранить без ущерба всем остальным. А вот те примеры, которые здесь, да, это то, что, это, скажем так, мы когда планируем интерьер, мы с этого начинаем. Но что делать, если хочется изменить сейчас и очень быстро? Показываю вариант. Красное изголовье, которое выкрашивается. Это очень быстрое решение, и оно точно так же эффективно. Еще одно помещение, которое мы очень часто забываем. И правило, когда мы продумываем интерьер, оно всегда остается в последний момент. Но если мы обратим внимание, посмотрим на свой день, сколько времени проводим в ванных комнатах, и это то пространство, которое нам позволяет остаться наедине с собой. Поэтому красный цвет – Прекрасный цвет для ванных комнат. Сейчас покажу вам другую картинку. Как вам кажется, что здесь изменилось? Напишите, пожалуйста, что изменилось в этом интерьере. Он тоже красный, но что-то выглядит иначе. Так, подождите, пожалуйста, секундочку. Так, Сейчас я попробую. Так, Ирина, а ты не поможешь. Ага, да, вижу все. Так, Поэтому в красном, да. Красные шторы, контраст, насы... так. насыщенность. Насыщенность, красно-белое сочетание. Угу. Абсолютно так. Белый освежил, сделал праздничным. Игривость. Угу. Здесь действительно сочи, белый цвет его нейтрализовал. Да, спо, на предыдущем был спокойный, пастельный. Белый просто все вижу, все читаю, все абсолютно точно. Посмотрите, пожалуйста, что происходит, когда красному цвету мы добавляем белый, насколько он становится свежее и легче для восприятия. Те цвета, о которых мы с вами сегодня будем говорить, они в принципе хроматич, они называются хроматическими цветами. Красный цвет, как никакой другой, другой, другой цвет, очень любит ахроматические сочетания. Что это такое? Это вся растяжка от белого цвета до черного. Другой пример, который смелый, который я очень люблю сочетание с, с этой гаммой. Посмотрите, пожалуйста: вариант неоднозначный, очень смелый насколько выигрышно он смотрится. Красный цвет прекрасно подчеркивает архитектуру. Поэтому, если вам есть что, да, лепнина, сохранившаяся с историей, красный цвет вам поможет это сделать. В а всех остальных случаях, и вы об этом тоже писали, красный цвет — это, это цвет-выручалочка, да. В акцентах он моментально привносит ощущение праздника. Очень многие присылали вопросы, просили рассказать о нейтральных цветах. Это звучало как бежевые, как светлые тона, как коричневые тона, шоколадно-бежевые. И поэтому я очень благодарна за то, что меня в какой-то степени вернули на землю. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Напишите, пожалуйста, или поставьте просто плюсик, кто сейчас живет в интерьере нейтральных тонов. Угу. Так, угу. так, минус один, пока плюсы, да. Ага. Отлично. Мы действительно окружаем себя нейтральным тонами не просто так. Мы с вами говорили о том, что все мы всегда отталкиваемся от природы. Это то, что нам гармонично. Все нейтральные цвета — это цвета Земли то, о чем мы с вами стоим. Нейтральные цвета ⁇ это база и база для любого интерьера. Вспомните, пожалуйста, где в природе вы видите сочетание нейтральных цветов. Вы прям визуализируйте себе эту картинку и напишите, пожалуйста, где мы это с вами видим в природе. Песок-пустыня. Так, еще. Берег моря. Отлично. Вспомните просто вот визуально, где у вас глаз, глаз цеплялся за это. Где те ощущения, которые вы получали в этот самый момент? Снег. На берегу реки Земля. Отлично. Поля созревшей пшеницей. Да. Спасибо. Так, зима на Урале. Хорошо, хочется яркость, это понятно даже. Я хочу показать вам в том числе те примеры, о которых только что писали, и где мы часто это видим. Так, а где у нас сами... А, это мы сами вот про бежевые да, цвета, о которых мы сами сейчас будем говорить, нейтральных тонов. Вот то, где мы сами это очень часто можем видеть. Но порой не замечаем этого. Если вы создаете интерьер в нейтральных тонах, первое, что нужно сделать, это визуализировать эти самые ощущения. Где вы это видели в природе? Почему? Потому что иначе у нас с вами есть риск провалиться и потеряться в этом. Я сейчас приведу пример. Представьте, пожалуйста, диван, безумно мягкий, удобный, бежевый, нейтральный. Вы садитесь в него, вам так хорошо, вы расслабляетесь и проваливаетесь в нем. Какое-то время вы получаете и истинное наслаждение – но потом вам нужно вставать, вам нужно продолжать жить, вам нужно заниматься активностью. Но это тяжело. И это та опасность, которую кроют за собой бежевые, бежевые тона. Вот чтобы этого не было, мы визуализируем картинку и создаем из этого раскладку цветов. Показываю, чуть позднее объясню, как это делается. Посмотрите, что каждая из этого визуального ряда – это совершенно разная история. И выглядит в интерьере она будет очень по-разному. Что любят нейтральные цвета? Они очень любят многообразие фактур. Помните, например, вот сейчас мы вернемся, ракушка, которая лежит на песке, да, или те, те, те примеры, которые вы писали, они все богаты фактурами, и это то, что нас вручает. Поэтому смело, если у вас есть нейтральные тона в интерьере, добавляйте и миксуйте разные фактуры. Что еще любят нейтральные тона? Они, как ни странно, очень любят структуру. Они любят графичность, это то, что поднимает нас с этого дивана. смотрите сколько здесь четко задана вертикаль и та же горизонталь. Или на примере слева, да, классический интерьер, на, стен на стенах очень чет четкая заданная графика, но кресло, которое стоит напротив него, мягкие формы, треугольный торшер, и даже аксессуары, которые, видите, стоят на под телевизором, тоже круглой формы. Очень много нужно фиксовать текстур и фактур. Что делать, если вы уже живете в этом интерьере, и как можно его преобразить очень быстро? Я вас очень попрошу на картинку слева просто взять руку и закрыть рукой все то, что стоит сейчас на этом комоде. Прям сделайте вот это Вы видите, что интерьера всего Севопольске нет, он растворился, он действительно стал скучным. Поэтому, если вы находитесь в этом интерьере, смело используйте аксессуары разных фактур и разных форм. Собирайте их вместе, и они будут работать композиционно. И это то, что очень быстро вытянет ваш интерьер. Еще вопрос, который вы задавали, он был связан с коричневым цветом. И я, честно говоря, подумала, что нужно разобрать его отдельно, потому что цвет очень непростой. С одной стороны, коричневый цвет ⁇ это, безусловно, цвет спокойствия и равновесия. И он способствует ослаблению. Коричневый цвет прекрасен как для классических интерьеров, так и для современных. Но что важно помнить? Классический, о, классический, коричневый цвет ⁇ он всегда теплый. А значит, у коричного цвета есть определенная сила. Он пространство любое зрительно сужает. Поэтому, если у вас большой зал, то да, коричневый цвет вас выручит. Но если пространство небольшое, с коричневым цветом надо быть очень аккуратными. Что нас выручит? Светлая гамма. Посмотрите, пожалуйста, на фотографии справа или вот на нижней. Светлая мебель, светлые аксессуары. Сейчас я бы хотела перейти к другому цвету. Не знаю, насколько вы являетесь его приверженцами. Это... А, подождите, рано. Потому что еще было, вот еще было три запроса относительно дерева. Мы занимались по-разному. Деревянный потолок, э, декоративные панели и э, дача. Как сделать так, чтобы превратить да, больше в шале, а не в русскую усадьбу? Сразу хочу сказать, что по-честному это, конечно, вопрос не совсем и не только цвет. Это вопрос стиля, да, стилевого оформления но я постараюсь ответить коротко на этот вопрос. А... Само по себе дерево ⁇ это очень сложный и богатый материал. У него такая богатая фактура, что нам нужно отталкиваться от него. И что важно? Важно определиться, ваше дерево светлое или темное, холодное или теплое, потому что есть свои законы. Посмотрите, пожалуйста, на картинку слева особенно в преддвериях дачного сезона, какое-то дерево, оно светлое и теплое. Это значит, что все другие акценты, которые вы в отделке добавлять или в мебели, должны быть теплыми, известно, темными и холодными. А, и еще один закон. А, ту мебель, которую вы будете привносить в этот интерьер, если она будет деревянная, вам нужно очень точно попасть в тон того дерева, которое окружает вас вокруг. Представьте на секунду, что вы столик из, второй, из правой картинки принесли в интерьер в левой. И ощущение, что он не, не из той сказки, не из той истории. Очень важно попадать в этот тон. Что еще важно? Что а, дерево, сочетание дерева очень любит натуральные материалы. Поэтому, любой мы про мозг говорили: глаз моментально любит, натураль, вычленяет натуральная эта история или нет. Можно ли добавлять цвета? Да, можно. А мой совет делает это акцентами. Посмотрите, пожалуйста, картинки справа мы буквально добавили пуфы, да? а слева это акцент это последний цвет, это самое последнее, что мы приносим в интерьер деревян, деревянного дома. Или же наоборот, если вам, вам близка более холодная гамма и совершенно другие ощущения да, моря и при, прибоя. И вот сейчас мы с вами перейдем к синему. О благородстве этого цвета можно говорить очень много. Я вас очень попрошу сейчас написать в чат, как вы думаете, каким людям этот цвет противопоказан в интерьере. Так. Меланхоликом. Угу. Меланхол... Так. Склонным к депрессии. Спокойным. Да. Меланхолик, флегматика. Да. Вы абсолютно точно описываете, я бы сказала, да, запрещенный, запр запр запрещенный прием для людей, которые... Склонны к меланхолии, людей, которые холодны и замкнуты, потому что этот цвет усиливает эти качества. А для кого синий цвет прекрасен? Если вы знаете, что вы очень темпераментный и очень эмоциональный человек. И синий цвет поможет вам найти внутренний баланс. На мой взгляд, синий цвет очень часто, опять же, да, он редко используется, его недооценивают. Но он прекрасен. И он прекрасен совершенно в разных в зонах нашей квартиры, например, спальня. Посмотрите, пожалуйста, насколько разным он может быть. Холодный синий да, с добавлением серого или же глубокий синий, он создает совершенно разное настроение. Или когда мы в синий интерьер привносим яркие акцентные пятна. сколько другое настроение у нас сейчас. И вот после этого я хочу сказать, что я сейчас не удержалась, потому что, вот, когда читала, да, писали о том, что красный хорошо бордовый, по-моему, для кухни. Вот в этом месте я хочу использовать этот вариант. Я мало что понимаю в диетах, но есть исследования, они подтвержденные. Синий цвет снижает аппетит. Поэтому, если у вас есть такая задача, то синий цвет совершенно прекрасен для использования в кухонных зонах. А, где еще хорош синий цвет? Кабинета, рабочих зонах, там, где нам нужно с вами сфокусироваться и сконцентрироваться. Но всегда ли? Напишите, пожалуйста, в чате, для людей каких профессий синий, кабинет в синем, Цвет, цветовом сочетании лучше не использовать. На ваш взгляд, художник? Так, вижу, про артиста, творческие. Абсолютно точно. Творческие музыканты, да. Руководители. Руководитель чего? Хочется спросить. И да, вот мнение. Угу. Лично а, Синий цвет действительно лучше не использовать для людей творческих профессий. То есть вот музу лучше, там не стоит ждать, там нечего ловить. И еще, скажите, пожалуйста, кого из нас есть мальчики, я имею в виду, Да, для себя отметьте. И напишите, пожалуйста, просто плюсиком. У тех, у кого есть сыновья, у кого из детей в этот момент синий интерьер. Оперные певцы очень интересуются, почему им нельзя использовать синий цвет а. в интерьере. Чак, одну секундочку. Так, сейчас сейчас, Сейчас мы вернемся. Хорошо, сейчас проведем. Сыновей много, да. Плюс-плюс сын, да. И, видимо, там где два плюсика, это значит, что у сын... Два сына. Сын, да. С сын салатовый. Так, Интерьер серый, да. А, у меня синий интерьер у дочки. Красно. Два сына маленький, да. Действительно, у сына серый. А, очень распространенное мнение, что если мальчик, то интерьер синий. Знаете, как отправная точка. Это очень частый запрос, который в том числе я слышу. У меня синяя с белым детским гостиная Флотской. А, если ребенок,. Гиперактивен, то синий цвет действительно его успокаивает. И он ему нужен, он ему показан. Но нормальное состояние ребенка это активный ребенок. Поэтому синий очень может быть, но очень дозированно. Что еще любит синий? Синий цвет безумно любит яркие акценты. Как, например, здесь. Я бы хотела проговорить а, о силе синего цвета. Помните, мы говорили о том, что коричневый всегда теплый, и он, пространство, у него сила приближать предметы. Так вот, синий всегда холодный. и Это значит, что он может зрительно раздвигать пространство. Помните, вот простор, вот море, океан, да, у нас ощущение, что бесконечность. То же самое, точно так же синий цвет работает в интерьере. Например, здесь, или другой пример, а, Динушка, два разных примера. Смотрите, пожалуйста, на картинку справа. Это где кухня спроектирована в проходной зоне. И В принципе, там очень небольшой метраж. Благодаря синему есть ощущение, что мы раздвинули эту зону. Еще один очень выигрышный прием на картинке слева, когда мы используем в одном тоне разные оттенки, разные цвета синего. И это то, что переходит из одной комнаты в другую. А теперь, пожалуй, самый важный вопрос. Ну Мы дальше будем говорить про цвета. А с чего начинать и что с этим делать? Мне бы очень хотелось а, рассказать вам алгоритм, тот, который вижу я, да, и как сделать так, чтобы не потеряться, когда вы составляете, собираете этот интерьер. А, помните, мы с вами визуализировали ощущение нейтральных тонов. Да, мы писали, мы писали что, что это. Вот то же самое нужно сделать, когда вы начинаете думать о вашем будущем интерьере. Очень часто мы начинаем смотреть интерьерные журналы, делать закладочки, вырезать. А вот нам нравится вот такой интерьер, мы хотим что-то подобное. Но что происходит потом? Когда мы заканчиваем, мы никак не можем понять, что мы сделали не так, потому что это не то, чего, к чему мы шли. Архитектура другая, пропорции другие, освещение другое. Именно поэтому важно начинать не с интерьера, который нравится где-то в другом месте, о собственных ощущений внутри. Что вам хочется получить, когда вы заходите домой, те эмоции, которые вы хотите испытать. То, что прислала одна из участниц, это та картинка, которая дарит ей положительные эмоции. Когда она стоит и смотрит на этот закат, ей хорошо, это то, что она хочет, эти эмоции она хочет испытывать у себя дома. Как с этим работать? Берем картинку. Мы визуализировали это, словили. берем картинку и раскладываем ее по цветам, чтобы понять, какие цвета будут в нашем интерьере. Например, есть, как это можно сделать? Ну, это можно сделать вручную, а можно уже теперь прекрасно с помощью компьютерных программ, которых очень много. Внизу я написала один из вариантов, где вы просто закладываете эту фотографию, и вам выдается цветовое сочетание. Как вы думаете, Сколько цветов может быть в интерьере? Напишите, пожалуйста, цифрой. Ирина, можно я тебя прошу зачитать, то у меня как с трудом выходит. Четыре, четыре, три, три, четыре, три, четыре. Пять, семь, по-моему, там еще мелькало где-то уже. Пять, пять, шесть, пять больше. Ага. Я бы ответила на вопрос так: основных цветов в интерьере должно быть три основных пишет. Да. Правильно, абсолютно три основных цвета. Еще два может быть дополнительно в небольших аксессуарах. Поэтому, если вы как и когда вы будете закладывать эту фотографию, да, ваш визуальный ряд в эту программку, а, пожалуйста, выбирайте там есть а, пять цветов, там можно больше, вот больше пяти не надо, потому что иначе в них можно потеряться. Но даже если мы это сделали, у нас сами есть этот цветовой ряд. Достаточно ли нам этого? Нет. Почему? Потому что когда мы с вами начнем создавать интерьер, нам будет очень тяжело понять приоритеты и, про, и те площади, которые будут занимать этот цвет. Что нам нужно сделать? Нам нужно определить приоритетность, цветовую комбинацию. Например, та история, в которой... Вот мы таким образом разложили цвета. Интерьер, которого может сложиться, будет выглядеть вот так. Это раскладка по одной комнате или по всей квартире, спрашивают. Хороший вопрос, да, давайте тогда я на него отвечу, потому что очень важный вопрос. Если мы с вами работаем по стандартным жилым помещениям, да, то есть не, не, не огромным домом, да, там речь идет меньше, чем 200 квадратных метров, как правило, Цветовая комбинация, вот эти цвета, которые сейчас я поднимусь наверх, пять цветов, которые мы с вами определили, они должны прослеживаться, даже три, абсолютно во всех пространствах. Но в каждой из зон, в каждой из комнат, они могут быть в разных пропорциях. Именно этим мы с вами и играем. Вот, надеюсь, я ответила на вопрос. Если, если эти вопросы есть, пишите, пожалуйста, мы потом к ним вернемся. Другая история, та же цветовая композиция. Тот же визуальный ряд, но вы совершенно по-другому расставили свои приоритеты. Вам хочется, чтобы доминирующий цвет да, был вот, есть светлый, второй доминирующий – это розовый. Как может выглядеть интерьер в вашей спальне? Вот так. А если вы взяли и поняли, что то, к чему вы тяготеете, и основа ваш, ваша будет серый цвет, а, доми... а все остальные будут, которые мы с вами видели, акцентными, как может выглядеть ваш интерьер, вот так. И имея вот эту пропорцию цветов, вы не потеряетесь, вам будет очень легко делать выбор. А, как с этим еще можно работать? Сейчас, одну секундочку. Есть вот. вопрос, да. Евгения, все цвета в, в, них, в одних комнатах или один из основных? В одной комнате, сейчас я найду вопрос, хорошо, чтобы мне его видеть перед глазами. Одну секундочку. Там, видимо, описка Юлия, если можно, вот это вот в них. Расшифруйте как-нибудь. Юля, можно включить. Я сейчас во всех цветах или одно цвета? Во всех, наверное, комнатах или один из основных. Юля, давай Я предлагаю включить микрофон. Тогда. А, все, так. Все цвета в. Основные, Основные цвета. Основные цвета везде. Угу. Все, это а, давайте разберем историю, например, вот у меня просто перед глазами. Я сейчас продолжу свою мысль и вернусь к этому вопросу, хорошо? Смотрите, после того, как вы разложили фотографию, да, или какой-то визуальный ряд, картину, неважно, у вас получилось пять цветов. Что мы делаем? Мы идем в любой магазин, где продаются лакокрасочные изделия или строительные. Везде там сейчас лежат вот такие бесплатные образцы. Идея эту фотографию. Вы находите попадание вот этих образцов выкраски на бумаге, и их начинаете резать. Именно из них вы составляете эти пропорции. И, например, мы определили с вами, ну сейчас я наугад возьму, что три основных цвета, которые мы хотим использовать в интерьере, вот смелое сочетание получилось. Вот так, например. Смотрите, пожалуйста. Видно? Не знаю, сколько передача, да? Это три основных цвета в интерьере. Вот они и будут оставаться по всей вашей квартире основными цветами. Другое дело, что, например, в гостиной этот цвет может быть доминирующий, в спальне этот, а в прихожей вот в этом. И все остальное будет дополнять этот цвет. И два других цвета, которые вы, например, у меня-то сейчас нет под рукой настолько яркий цветов, да, акценты, мы говорили, еще два цвета. Скорее всего, будут очень яркие цвета. Которую можете использовать в текстиле или в каких-то аксессуарах. Ответила я или нет, Юля, на вопрос? Надеюсь, что да. А, у нас с вами будет, я надеюсь, время еще на вопросы, чтобы я могу что, к этому вернуться. А, еще, знаете, что я хотела немножко спросить назад, когда мы говорили с вами про нейтральные цвета, я хотела вам посоветовать вот такую вот книгу. А я надеюсь, она будет вам в помощь, потому что к литературе сейчас масса, очень много, но это та книга, которую я очень любила, называется «Нейтральные оттенки в интерьерах». Энциклопедия, фамилия Бакли. Можно просто сфотографировать. Чем она хороша? Эта подборка уже сделана за вас. И здесь очень четко прописано, в каких пропорциях эти цвета вы можете использовать и какой цвет в чем может быть. А Следующий цвет о котором бы я хотела сейчас... Так, секундочку, у нас как-то... А, а, да, это вот «Вдохновение для синего цвета». Пропустим, наверное. Как вы думаете, о каком цвете мы сейчас будем говорить? Напишите, пожалуйста. Какой цвет для вас самый позитивный цвет? Ваше восприятие. А, желтый. Желтый. Красный, оранжевый, голубой, желтый-оранжевый, сиреневый, потому что потрясающий, синий. Боже, да, бакли, все правильно. Сейчас верну. Так, темно-фиолетовый. Слушайте, сколько потрясающий, сколько разные, да, сколько разное восприятие позитивного цвета. Сейчас знаю, очень неожиданно. Еще раз покажу, просто был вопрос. Да, бакли, Вот так. Видно? Таким образом. береза, Розовый. Прекрасно. Белый. Но, в общем, я не очень попала в восприятие, потому что для меня желтый, я знаю, желтый цвет позитива, цвет солнца. Но здесь не может быть, опять же, правильных-неправильных ответов. Это наше с вами восприятие, прекрасно, что оно разное. А желтый цвет по всем исследованиям активизирует работу мозга. То есть кроме позитива он заставляет нашу голову работать быстрее. Он поднимает настроение, и это опять же цвет природы. А, личное, моя личная точка зрения, желтый цвет — это очень сложный цвет для интерьера. Я называю его цветом правды. Почему? Потому что желтый цвет очень не любит ошибок. Как сделать так, чтобы эти ошибок избежать? А, если вы тяготеете к этому цвету, вам хочется жить в желтом интерьере, в общем-то, есть два пути. Безошибочно. Первый цвет это когда мы в желтый цвет добавляем белило, да, мы высветляем его. И тогда в сочетании, особенно с натуральными материалами дерево а, хлопок, вот как на фотографии справа, у вас солнечное настроение, ощущение, да, что вы просыпаетесь, вы находитесь в, в солнечном пространстве, и вам в нем хорошо. Но даже на фотографии слева видно, что это современный интерьер, он очень графичен. Но тем не менее, желтый цвет здесь прекрасен, и он смягчает эту историю. Или другой способ, когда мы уходим от светлого желтого, наоборот, в более темную, более глубокую гамму. да Это даже ближе к таракоту. И если вам нравится этот вариант, то смело используйте всю растяжку вот в этой гамме от желтого до, до оранжевого. И разные фактуры, и этот интерьер, который будет очень теплым, и он не будет скучным. В чистом же цвете, что значит чистый цвет? Ну, это тот цвет, которым очень часто нарисуют наши дети, да? Желтый цвет, как они его видят? Цвет солнца. Вот в этом случае желтый цвет хорош в акцентах, как здесь. Когда желтый цвет еще хороший, когда незаменим и очень нас выручает? Когда нам нужно с вами зонировать пространство? Например, посмотрите, пожалуйста, пример этой спальни. А здесь, по, по, по не больше 9 квадратных метров. Это очень небольшая зона, в которой мы говорили, что она многофункциональна. Мы разделили зрительно зону на две части. Более того, при том, что интерьер серый, интерьер небольшой, он еще и выкрашен с потолком, да, но это тоже прием, который помогает зрительно, он сбивает на столб, он раздвигает пространство. Вы просыпаетесь всегда с солнцем, вы всегда в солнечном настроении. Мы говорили про зонирование. Желтый цвет прекрасен в этом случае. Его можно смело использовать. А, пример, который справа, он хорош в том случае, если, опять же, очень большое пространство или, наоборот, маленькое. Такой прием сбивает с толку наш глаз. А, помните, мы в самом начале записывали тот цвет, который близок к вашему внутреннему состоянию сейчас? Смотрите, пожалуйста, на него. И сейчас я вас очень попрошу, на одну секунду, закройте, пожалуйста, глаза, послушайте себя и поймите, в каком цвете вам бы сейчас хотелось оказаться. В каком цвете вам сейчас будет хорошо, если он вас будет окружать. Напишите, пожалуйста. Я буду вам очень благодарна, если вы согласитесь, захотите поделиться этим. Будьте добры, напишите, пожалуйста, в чат два цвета. Первый цвет тот, который цвет внутри, и сразу после этот цвет, который снаружи. Темная бирюза внутри. Или можно я типа, тебя попрошу? Мне кажется, я так э, помочь про прочитать? Да. Mm -hmm. Ярко-голубой, темная бирюза. Внутри темно-фиолетовый. Кремовый и нежно-голубой, зеленый и серый, березово-зеленый. Снаружи сейчас сочетание бирюзы и песочного, горчичный терракотовый, угу. желтый снаружи, мятный терракотовый, зеленый-красный, цвет моря внутри, оттенки серого в интерьере. Красно. Угу. Что? Что Сиреневый и желтый. Ты читала? За цвет моря, голубой, снаружи бордо. Прекрасно. Спасибо вам большое, что поделились, потому что у меня есть своя версия, она нигде не проверена, мне очень было интересно. Мне кажется, что интерьер, цветовое сочетание интерьера, это то, что помогает нам дополнить то, чего нам не хватает внутри. Когда мы говорим, что у нас с вами есть любимый цвет, на самом деле, просто любимый цвет нам ни о чем не говорит. Любимый цвет может быть наш внутренний цвет, но цвет снаружи может и должен быть совершенно другим. Например, я сейчас просто так уж сложила, что мы с вами сейчас просто по времени да, не успеваем проговорить еще два очень интересных и сложных цвета. Но я внутри ассоциирую себя с фиолетовым цветом, а снаружи я всегда тяготею к оранжевым. Такая история. В этом месте я готова ответить на все ваши вопросы. Можно, наверное, включать микрофон. Я думаю, что это было бы намного живее и интереснее. Да? Потом, пожалуйста. Или были какие-то вопросы, которые были в чате, но мы не успели озвучить или прочитать, пожалуйста. Будьте добры, озвучивайте. И на все отвечу. А? Можно убрать демонстрацию экрана? А. Хочешь пока оставить? Да, не, можно, можно. Это так, на секундочку. Так, вот, прекрасно. Ой, как приятно вас видеть. Можно включать микрофон и задавать вопросы. Женя, спасибо большое. Привет. Привет. Я хотела все-таки уточнить вопрос, потому что, наверное, я его неверно описала. Я хотела узнать, когда ты говорила про три основных цвета, да, ну и какое-то количество дополнительных, mm -hmm. стоит во всех комнатах использовать ну, не всю же гамму, то есть это же будет очень скучно, если три, дополнительных цвет, ну, три основных цвета будут использованы ну везде во всем интерьере, даже в разном сочетании. То есть я так правильно понимаю, что какой-то из них, Используется, а гамма может быть, скажем, ну, вообще другая. А, это... может, быть, доми... да, может быть, доминантный цвет, который идет за основу, и он разбавляется в других пространствах разными сочетаниями, дополняет, дополняется другими цветами. Но есть определенные зоны, которые вообще не подлежат этому, этому при... принципу. Например, детские uh -huh. детские это, это мир ребенка. Я извиняюсь, ему все равно, у кого какой визуальный ряд у его родителей. Да? И отталкиваться, конечно, от ребенка. И, и там совершенно другие законы. Что касается остального пространства, а, сейчас поясню, что я имею в виду. Холл, да, то есть коридор, прихожая, гостиная и кухня. То есть те зоны, которые связываются, как правило, воедино, и которые мы, пере, мы переходим, перетекаем, лучше, когда они выполнены в одной цветовой гамме в разных пропорциях. Спальня, где личное пространство, куда не входят другие люди, может быть другим. Угу. Я поняла. Ну, и ванна, наверное, тоже может быть ванна другая. Да, ванна это продолжение, да, прихожей и общей зоны. А, а меня слышно? Да. У меня да. такой вопрос. Я гостиную делала основной цвет тауп, потом лиловый. Немножко серого. Я нашла в интернете, что ну, нужно было яркое пятно и хорошо желтый. Но когда я сделала желтую подушку, я поняла, что она ну, ну, никак туда не вписывается. Хотя там было все разложено. А когда сделала яркую бирюзовую, все совсем заиграло по-другому. Почему? Там же было в интернете написано, что и желтый подходит. Любила, будьте добры, первый цвет не расслышала. Тауп. Ну, такой вот серый, ну, какао вот такой. Так, второй цвет лиловый, вы сказали? Да, лиловый, чуть-чуть сиреневый и серый. Да, и вы добавили желтый, а потом бирюзовый, правильно? Да, и, да нет, бирюзовый не добавляла, сразу желтый, но я поняла, что он никак он не, вот, не, не вписывается. А, дело в том, что кроме самих цветов угу. у нас с вами есть еще понятие тона. А да, я. можно, а, может, в принципе, любые цвета, по-честному, любые цвета сочетаются с друг с другом. Вопрос в том, чтобы попасть по тональности. Якова да? я говорила, что желтый цвет не прощает ошибок. Да, да. Но он действительно вот... это делает. Не, если... не, не, не тот тон был. Да, но я хочу сказать, что я не знаю, почему так написано в интернете, правда, не знаю. Но с бирюзовым, я думаю, что вы абсолютно правы, это очень, очень правильное сочетание. Да, он совсем получился вообще вот. Ну, благородность, Красота, да. Да. да. Спасибо. Женечка, я хотела спросить. Значит, да, во-первых, тебе огромное спасибо. Вот эта вот раскладка из природных цветов, это просто настолько вот то, что отзывается в душе. Вот, ну, когда мы составляем сочетание цветов из того, что мы видим в природе или там на какой-то картине, это здорово, интуитивно всегда вот к этому стремилась и шла. И вот у меня еще такой вопрос, вот скажи, пожалуйста, как вообще быть тем людям, которым для полноты восприятия нужно иметь весь световой спектр постоянно перед глазами, то есть чтобы были сочетания ярких цветов, чтобы прямо в буквальном смысле вся радуга присутствовала. Вот мне вообще это необходимо по жизни. Не могу, не выношу блеклость какую-то, вот, вот эти полутона какие-то. Вот, ну, вот, то есть нейтральные цвета вообще не могу мне. Нужна Нет. яркость все время. Как быть, чтобы мне это не, не выглядело бесвкусным mm -hmm. и кричащим. Скажи, у меня есть подозрение, что тебе нисколько нужно. Не, не только нужно яркие цвета тебе нужно еще смену мне кажется совершенно верно картинка менялась и каждый раз под, под разным да. настроением это, это правда должна быть база и в твоем случае как раз скорее всего это база нейтральных тонов а акценты которые ты меняешь со временем могут быть очень разными если вы не уезжаете я сейчас, у меня просто в презентации я сейчас одну секунду включу Потому что подобный пример я готовила для другой презентации. Минутку, я покажу хорошо, как это работает. Я думаю, что может, mm -hmm. может, может быть Женя не одна такая, да? И это будет полезно. Вот смотрите, вот эту фотографию прислала тоже одна девушка. Так, минутку, видимо, не так делаю. Вот, так видно? Нет. А так видно? Нет, включи еще раз демонстрацию да, экрана. Да, да. Ты выключила ее. А, все, все, все, я поняла. Не там я нахожусь. Вот. Так, я справилась. Вот. Mm -hmm. Смотрите, это то, что присылала одна девушка как картинка. Нет, у меня включается та старая, но Ничего страшного. Сейчас перемотаем. Это черный. Если вдруг кому-то надо, могу сказать. Вот, смотрите, это та картинка, которую девушка присылала как ее источник вдохновения. Mm -hmm. да, уже, у тебя могло быть другое сочетание. Да, принцип... да, да. Хорошо. Я поняла принцип. Да. И я пыталась подобрать интерьеры в этих сочетаниях. Но, честно говоря, задача была, мягко говоря, не из, не из легких. Пока я не поняла одну очень важную вещь. Мы с вами долго в этом находиться глазами не можем. Это начинает играть в том случае, если вокруг есть, где глазу отдохнуть. Видите, как она на белом фоне? И когда мы раскладываем эту картинку по цветам, получается совершенно безумное сочетание. Но оно природное, значит, оно красивое. Что мы с этим можем сделать? Вот примеры ярких интерьеров. В любом случае за базу мы берем светлый тон и, как правило, белый тон. Что здесь важно понимать? Вот это интерьеры, это интерьеры, составлены профессиональными дизайнерами. Работать в этом действительно сложно, потому что здесь очень много ритма, надо уметь составлять. Но было бы неправильно сказать мне, что не, не трогать эту часть, это профессиональный дизайнер. Нет, всегда есть выход. Например, посмотрите, пожалуйста, как это сделано здесь фасады кухни или просто двери, выкрашенные в яркие цвета. И мне очень хочется верить, что это то, что приносит и помогает да, вот людям, которым нужен этот цвет, он здесь есть. И посмотрите, пожалуйста, прием справа на картинке. Кроме ярких дверей, хоть абсолютно классический, абсолютно спокойный, стандартный интерьер. Кроме цвета, разные двери. Посмотрите, как это прекрасно работает. Вот, собственно... Женя, Женя огром, огромное спасибо. Нет, за что сейчас я... Женя, есть вопрос в чате. С а? чего начать, если не знаешь, с чего начать? Если не можешь определиться. Прекрасно. А, это очень правильный вопрос, который я надеялась, что ответила, но, видимо, не до конца. Начинаем мы с ощущений. Это самое сложное и самое важное, хотя самое приятное. Нужно словить ощущения, которые вы хотите получить, захотя домой. Вы хотите дома расслабиться? Что расслаблять? Где-то где, где то место на, в природе, в отпуске, где-то место, где вы расслабляетесь, вспомните это. Или же наоборот, у человека энергии вы не хотите останавливаться? Где вы ловите этот безумный кайф, источник вдохновения? Когда вы это вспомните, где вы были в этот момент, что было вокруг вас, вы эту картинку держите перед глазами и раскладываете по цветам. А очень много придумано не только природой до нас, художниками. Любые картины, которые есть, они уже решены, они по-честному уже разложены не просто по цветам, а в пропорциях этих цветов. Поэтому сначала это ощущение. Жень. Да, ваш привет. Привет. Ну это а вот. Это. Не вот это. Угу. Ой, Спасибо. Во-первых, во я говорю, к вопросу о сочетании желтого и бирюзового у меня сейчас... вот, да. Как раз. Да-да-да. На сером фоне. Вот. <с работает. На самом деле, даже не столько вопроса именно благодарность, во-первых, за расклад, подтверждение каких-то своих находок и объяснение самой себе, почему именно так работает, а по-другому нет. И буквально недавно, ну, просто из своего опыта получилось, что пыталась сочетать бирюзовый и желтый, но желтый не попал по тону. Mm -hmm. Он теплый, и все. И полностью такой становится, даже не patchwork, а совершенно разрушается вся картинка. Mm -hmm. Да. Вот. Что еще раз подтверждает то, о чем Женя mm -hmm. рассказывала. Да. Mm -hmm. Ира, mm -hmm. у тебя так кэшер. Прям вообще идеально, под цвет Дмитрия. Думаю, не случайно, да? Она гоняла меня переодеваться много раз. Да? Шучу. В чате пишут, что Людмила искала сочетание для гостиной на выставке, что тоже, наверное, вариант. Абсолютно. Это вообще любые выставки, кроме профессиональных, где уже работа проделана дизайнерами потому что уже составлены какие-то комплекты выставлены. Очень прекрасный э, источник вдохновения — витрины. Помните, когда мы только с вами подключались, мы рассказывали, обменивались про одежду? Там те же самые законы. Витрины магазинов, более того, рекламные постеры и плакаты, особенно вот фэшн или, знаете, я очень люблю как точка, отправную точку использовать э, э, рекламу ароматов, духов. Они все выстроены на вот этом... Э, на Визуальный ряд на ощущениях. Там все уже продумано. И цветовые сочетания, и их пропорции. Угу. Есть еще какие-нибудь? Да, да, жень, Женя. Тезка, привет. Очень, очень приятно тебя видеть и слышать. Вообще жутко интересно излагаешь, правда. Э, вопрос: я не знаю, возможно, я пропустил. Очень понравилось. И точно есть одна уже проблема, я хочу переделать уже детскую комнату, потому что у меня уже, я загорелся. Э, вопрос, я не знаю, может, я пропустил, я просто не смог подключиться сразу же. Э, говорили вы про потолки, такую странную вещь, может быть, вообще это необсуждаемая тема? Э, или не, она обсуждалась, я просто пропустил? Не, а потолки вообще изначально белые всегда, или это возможный вариант каких-то еще? Потому что... Все время смотрю на него и думаю, что возможно, что-то сделать интереснее с этим всем. И, и, и, я не знаю, я боюсь, потому что вообще как бы боюсь загружать все цветом, потому что это будет слишком тяжело. Uh -huh. Есть альтернативы? Альтернативы есть. Белый потолок – это, конечно, не must-have. <laughs> но а, Дело в том, что вообще-то цвета. мы сейчас с вами говорим про вдохновение, про приятные вещи, но вообще-то цвет – это функция. Когда мы с вами говорили о том, что цвет одни, одного цвета может приближать, а другой отдалять, мы должны четко понимать, что мы хотим сделать с этим потолком. Возможно, он очень высокий, мы хотим его снизить. Или наоборот, мы хотим приподнять это пространство. Если мы хотим приподнять пространство, то что мы можем? Есть такой ход конем, это когда потолок выкрашивается в тот же цвет, что, стена, что стены. Но uh -huh. цвета должны быть очень светлыми. То есть если этот цвет будет темный и насыщенный, это наоборот и сузит, и потолок свалится на голову, да, образно. Но если мы… или не полностью все стены, да, а, например, одна из стен, которая… О, так, сейчас на презентации. Подождите секундочку, я покажу просто этот пример. А, так, сейчас, а, минуточку. С желтой вставкой. Да-да-да, вот туда я иду, точно. Просто то, что под рукой, да, сейчас, я посмотрю, может быть, где-то есть еще. А, так, так, так, так, подождите. Вот посмотрите здесь, кстати, посмотрите, пожалуйста, серии. вот правая картинка, потолок не белый. Видите, он тоже фиолетовый, только светлее. То есть он в той же гамме, но ощущение, что пространство, оно, оно раздвигается, его становится больше, оно отдаляется, потому что холодный цвет. Но, кстати, для Израиля холодная гамма — это, может быть, вполне четкое решение. Сейчас вот. это спасение, 42 на улице? Да. <свят> а, вот вариант, да, когда нужно было... Кстати, для детских это тоже вариант, который можно использовать, потому что в детском очень много зон, в детской, в детской комнате очень много разных зон. А вообще-то я шла вот к этой, вот этой картинке, которая слева. О. Вот эта история. Я люблю этот, этот ход. И что еще важно, одна из стен может плавно перетекать в потолок. Но это светлые тона. Обязательно светлая тона, если хочется приподнять. Но этот способ еще и помогает зрительно расширить, отдалить стену. Рискованно, но интересно. Вот. Ну, а также надо просто смотреть. Надо четко смотреть, на, на что еще, как на планировку комнаты и всего остального. Вот, поэтому нет, не обязательно делать. Понял. Так. Есть еще вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, то мы от всей души благодарим лектора за такой интересный рассказ и вдохновение. Надеюсь, что если мы через какой-то длительный период времени повторим эту встречу, то вы уже пришлете нам готовые фотографии интерьеров, которые вы создали под впечатлением этого разговора. Спасибо большое всем. Да, и единственное, еще, Ирина, одну минуту, я хотела если у вас есть вопросы...